Мошенничество? Подозрительные действия на счету ваших родителей? Конфликты? Проблемы с битуахлеуми? Сейчас юридическая помощь для людей золотого возраста. Я цара. Не оставим вас в одиночестве. Звоните звездочка 6444.